Привет! На связи Сергей, и в этом видео мы поговорим про первое впечатление. Как сделать так, чтобы первое впечатление о вас у девушки было самое классное? Для начала давайте определимся самим термином первое впечатление. Подумайте сейчас, сидя за вашими компаниями и смартфонами, когда смотрите это видео, за какое время формируется первое впечатление. Итак, подумали хорошо. Кто-то из вас считает, что первое впечатление, это впечатление от первой встречи, неважно сколько она длилась, час или пять минут, это впечатление, с которым девушка с него уходит. Другие же скажут, что это впечатление от первых там, буквально пяти минут общения, какое в нем была динамика, какой был юмор, да, насколько оно было интересным. И только некоторые из вас э, подумают, что впечатле первое впечатление — это впечатление о первых буквально пяти секундах от самого начала общения, с чего оно началось. То есть 5-10 секунд или вообще несколько секунд. И эти люди будут ближе всего к правде. Дело в том, что первое впечатление формируется у нас моментально и автоматически. То есть у нас есть какой-то прошлый опыт, и наше подсознание моментально, если мы обратили внимание на какого-то человека, дает нам какое-то ощущение, какое-то впечатление. Буквально одна секунда. И а, сейчас мы разберем, как создать это правильное первое впечатление. Данный механизм у нас сформировался миллионами лет эволюции. И, образно говоря, древний человек одного племени мог легко ранжировать представителей другого племени. Он мог отличить сходу а, воина от охотника, от альфа-самца, образно говоря, от какого-нибудь рабочего. Вот. И этот... тогда не было такого разнообразия видов одежды, тогда не было такого разнообразного юмора, такого сложного языка, но тем не менее впечатление и какое-то ощущение при встрече сразу, ну происходит сразу. Что мы можем с этим сделать? То есть в этом впечатлении практически нет никакой речи, в данном случае речь идет вообще о невербалике хорошая, мужественная невербалика, невербалика войны, она что тогда, что сейчас остался одна и та же, это когда мужчина стоит прямо стоит устойчиво, то есть ноги на ширине плеч или чуть шире, прямая спина и взгляд в глаза. И соответственно, в принципе, в теории все очень просто, но я видел множество раз, когда я учил ребят в первый день их тренинга, они общаются друг с другом с нормальной мужской невербаликой, они общаются с нами, но как только они подходят к девушкам, Понятное дело, что первые подходы, они волнуются, испытывают определенный там страх подхода, а, гормоны вырабатываются, адреналин, и а, их невербалика съезжает, то есть они переминаются с ноги на ногу, они начинают, не знают куда убрать руки, у, там смотрят куда-нибудь вниз, да. А нужно это контролировать и закреплять правильную невербалику, потому что изначально, какой впечат... если мы произведем хорошее впечатление, дальше нам будет гораздо легче общаться, девушка будет гораздо заинтересованней в коммуникации. Соответственно, важным моментом здесь является взгляд, взгляд в глаза. Если у вас взгляд в глаза не наработан, сейчас я вам дам конкретное упражнение, как натренировать немного взгляд. Значит, когда мы едем где-нибудь в метро или кто не ездит в метро, мы находимся в бизнес-центре, в торговом центре, мы выйдем привлекательную девушку, обычно мы на нее смотрим, но почему-то считается, что смотреть типа неприлично, когда девушка поворачивает свой взгляд, обращает внимание на нас. А обычно многие мужчины отводят взгляд, потому что считают, что это неприлично. Так вот, это абсолютно законно, это не нарушает никаких законов. Наша задача смотреть. В этот момент наша задача смотреть в глаза до тех пор, пока девушка сама не отведет взгляд. Вы испытаете определенные эмоции и поймете силу взгляда, а девушка испытает еще более сильные эмоции. Она будет понимать, что этот мужчина вам не заинтересован. Он достаточно смелый, чтобы смотреть, он достаточно смелый, чтобы подойти. То есть ему это это можно. Вот, девушкам это очень нравится, поэтому смотрим в глаза. При этом я вам даже рекомендую, пока делаете это упражнение, если у вас изначально не натренированный взгляд, сфокусируйтесь на этом. Первые несколько дней смотрим, подходы делаем потом. Сначала у вас нет даже той задачи, чтобы подходить к девушкам, а именно тренируйте этот взгляд. Доведите до того, чтобы все девушки убирали глаза от смущения. Вот, это работает лучше комплиментов, лучше хороший подкаст это заинтересованный мужской взгляд. Идем дальше и переходим к второму впечатлению. Это назовем его так: это впечатление от самого начала общения. Первые несколько слов: с какой интонацией они были сказаны, с какой эмоцией на лице. Тут девушка уже подробно. Видит, э, осознает вашу коммуникацию, видит нюансы, как вы выглядите, что вы говорите, как вы на нее смотрите. То есть тут добавляется фактор, это речь и эмоции на лице. Что мы э, делаем с речью? Дело в том, что многие парни в начале общения ошибаются, потому что они думают, что чем больше слов они скажут, тем больше вероятность, что девушка заинтересуется. А люди уже давно привыкли ранжировать важность э, речи собеседника по скорости его речи и по интонации. Дело в том, что зачастую человек, который говорит быстро, э, он не уверен, что его дослушают. И собеседник это понимает. И желание слушать становится ниже. Приведу вам такой пример. Если вам звонят с незнакомого номера, вы поднимаете трубку, а там, добрый день, мы предлагаем кредитные услуги, наши услуги, лучшие в мире услуги. И вы такие, нет, я не хочу слушать это, я не хочу это слушать, потому что вы моментально понимаете, что собеседник пытается сказать максимально много, потому что уверен, что вы не будете его слушать. И приведу обратный пример. Руководитель на работе, он говорит, рассказывает что-то подчиненным с естественным для него темпом речи, потому что... А он понимает, что если подчиненные уйдут, не дослушав его, он может просто их уволить. То есть наша задача не говорить каким-то утрированным, низким голосом, проникновенным басом. Потому что когда... Ваше внимание сместится на что-то другое, прорежется ваш естественный голос, будет очень смешно. Наша задача просто сохранить наш естественный темп речи. Опять же напоминаю, что в моменте знакомства, если вы не мастер пикапа на данный момент, то скорее всего вы испытываете определенные эмоции или даже пытаетесь эмоционально разогнаться. Эмоционально разогнаться можно, главное, чтобы ваша речь не превращалась в максимально быструю значимость этих слов, тогда упадет. Поэтому, когда мужчина подходит с нормальной невербаликой и говорит нормальным голосом, у девушки гораздо больше мотивации его слушать. Если она чувствует, что парень говорит нормальным голосом, у него нормальная самооценка, он уверен, что его будут слушать. И ее мотивация слушать растет. Надеюсь, вы поняли. Ну и, наконец, переходим к третьему впечатлению. Это впечатление от полноценного общения с вами. Задача, конечно, чтобы общение запоминалось, чтобы девушке было интересно. И чтобы вы при этом узнали максимально много о девушке, чтобы вам захотелось увидеть ее еще. Задача этого общения, чтобы ваша значимость в ее глазах постоянно росла. Нужно уметь строить разговор без тупых вопросов, неловких пауз и соответственно этим разговором, чтобы девушка захотела услышать вас, увидеть вас еще, продолжить эту встречу максимально долго, увидеться еще и чтобы она сама с интересом вам что-то рассказывала. Для того, чтобы легко строить такие разговоры с любыми девушками, нужно отработать определенные упражнения и натренироваться. Именно поэтому я приглашаю вас на наш открытый бесплатный мастер-класс по соблазнению в Москве. Переходите в описание, там есть ссылка, записывайтесь. И там на мастер-классе мы отработаем с вами конкретные упражнения по формированию правильного первого впечатления, решим проблему открывашек, то есть вы всегда будете понимать, с чего начать разговор с каждой девушкой в каждой ситуации и о чем с ней говорить, чтобы она была заинтересована. В принципе на этом все, записывайтесь на мастер-класс, формируйте правильное первое, второе, третье впечатление и впечатление о сексе с вами. Все, мужики, до новых встреч!